Нормально. Где я повернула, не туда, почему я живу в Хрущевке. М Архитектура пляжи. Как мне стыдно, что я никогда об этом не знала. Это же просто нелегально красиво. Посмотрите. Только один маленький дисклеймер о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему с вами здоровью. Но когда это является частью культуры, то тут как бы уже не скрыться и не спрятаться. И если вы не смотрели первую часть о чудесном городе Парачи, то вот тут вот прямо сейчас кликните, посмотрите, потом возвращайтесь ко мне сюда. Города Бразилии – это всегда большой выбор. Либо ты выбираешь архитектуру, пляжи, м, природа, м, водопады. И все в этом духе. Парачить все. Это главное, что меня тут удивило. Вы всегда найдете огромное количество вещей, чем заняться в окрестностях парачи. И одним из самых главных промыслов является а, нереально много-много-много-много, много-много-много-много домашних вот таких фабрик кашасы. Здесь все делают люди сами. Вот бочки. А вот всякие вкусняшки, а вот драгоценная кашаса. Естественно, каждому туристу счастливы, это деньги деньги. А все дают попробовать, все наливают, разливают, вообще без вопросов. Накидаться на дегустации, и кашасы – это самое простое, что можно сделать. А это самое главное место, где волшебство случается. Прям в этих баках делают прямо сейчас, разливают прямо здесь и прямо тут продают. Красота! Конечно, кашасу будет везде в Бразилии, ее везде, где угодно можно найти, но именно вокруг врачей почему-то так исторически сложилось просто какое-то нереальное количество пациентов, самостоятельных хозяйств, где люди прям сами делают кашасу и продают ее. Поэтому город переполнен магазинами с кашасой, кашасой. Ваш с удовольствием всегда напоят. А я нашла друзей. Так, попробуем. О! Я покупаю бутылку. Где бы вы не сделали фотографию, она будет офигенная. Просто город создан для фотосессий. <сос> <сос> <сос> Все, я ушаталась. <сос> Ребята, короткие поездки вообще не для меня. Я даже не могу понять, в чем там удовольствие. Каждый раз, когда я путешествую, у меня цель одна – почувствовать себя местой. Когда поездка состоит только из трех дней, блин, ну я не успеваю всего этого сделать. И есть ощущение такое – не хватает, не хватает. Самый страшный сон в моей жизни <соспорт> – это автобусные туры в европу знаете вот эти когда 10 дней три страны и ты такой просто выбегаешь из автобуса делаешь фотографии на центральной площади и сбегаешь обратно разве этого может быть достаточно и с этой поездкой получилось как то так это очень хорошо здесь и я Воспитывается туристы. И если ты много. И не очень Чао-чао. Вы знаете, на первый взгляд может показаться, что это какой-то туристический котел, в котором совершенно невозможно жить. Но я пообщалась с знакомыми, знакомых, которые здесь живут, и они совершенно счастливы, бразильцы. Туристы приносят деньги, туристы приносят чистоту и безопасность. Поэтому люди здесь прям чувствуют себя отлично, и всем все очень сильно нравится. Вообще в шоке как это прекрасно и как мне стыдно как мне стыдно что я никогда об этом не знала это просто невероятно я сейчас расплатусь в общем собирайтесь в бразилию не забывайте про парачи я пошла пить кашаса и архитектура кашаса пляжи фазенды водопады вообще не понимаю зачем еще куда-то ехать блин у меня всего три дня я хочу остаться здесь подольше Бразильцы, мне нужна информация. Может, есть еще какие-то такие города, про которые я то есть вообще ничего не знаю. Они просто какие-то сказочные. Все, все мои объятия, я пошла изучать город. Это просто безумно красиво, я не могу...